Долой, царя! Долой царя! псов с привязи спустили. Бьют дубинками. Произвол, беззаконие, все что угодно. У меня пути обратного нет. колонна числом ну, точно больше двух тысяч тогда собралось. Это удивительное для, для Рязани явление. Я свободный человек! Это моя страна! И когда я переходил вот, по этому светофору, Первомайский проспект, я обратил внимание, что вот на этих бордюрах, вот, которые огорожены на площадь, чего раньше никогда не было, просто на бордюры заезжают автозаки. Обычно они, когда такие публичные мероприятия происходили, они стояли где-то там, на задворках, далеко от э, самой площади. А здесь вдруг они едут на саму площадь. Я, естественно, первый раз такое увидел, мне захотелось это сфотографировать. Я опешил, потому что не ожидал. А они бегут, размахивают палками этими своими, и орут, и матом ругаются. Чувствия катятся. На какое-то мгновение потерял сознание, упал, э, очнулся, когда понял, что меня бьют по всему телу этими своими палками и берцами, ногами. Александр Петрович, значит, стали эти космонавты брать девчонку, он, да, кого, девчонку? Парня с, с плакатом. Он подошел, значит, спросить, за, за что берут. Его, что, схватили повалили. пять человек, повалили ногами. Да, и руками, и ногами, значит, и э, били. У него разбито лицо, у него сломали фотоаппарат. Сейчас он находится в автозаке. Вот я его как снимал, потом он упал. В руках уж как он меня, видимо, на петле этой так и тащился за мной. И все. И он нерабочий совершенно. Жалко, фотоаппарат хороший. Много помогало жить <связать> неплохо. Ну, вот в этих материалах, которые я впервые увидел, там была фотография, где я стою на площади Победы с портретом Навального вот в руках, держу его. Вот это и было основанием для привлечения меня по статье, по части 2 статьи 20.2 э, КОАП. Я всегда был протестным человеком, и никогда, бог милого, меня не забирали в каталажку, меня не садили куда-то надолго и так далее. И я все время думал, почему происходит так. Теперь я вот в полной мере получил от государства то, что оно считает, что я заслужил. Мое чувство человеческого достоинства, вот тем, что происходит вокруг, как управляется страна, как она разворовывается, оно не может быть спокойным. Да я понимаю, что наше левосудия, а не правосудие и никаких последствий положительных для себя в судов наших я не жду. А будем обращаться дальше, если нас, конечно, не исключат от Совета Европы, и мы перестанем быть под юрисдикцией Европейского суда.